Я так полагаю, что трансляция уже началась. Друзья, всем привет. И предлагаю, перед тем, как мы приступим, настроить с вами связь. То есть, Я с... так полагаю, что трансляция уже началась. Да. То есть, с одной стороны, мне нужно... Убедиться в том, что вы знаете, как со мной коммуницировать, если вдруг я задам вопрос, чтобы вы могли ответить. С другой стороны, мне, конечно же, необходимо проверить, а какой у нас с вами разрыв. Но с третьей стороны, мне просто любопытство ради, мне просто интересно, кто из какого региона или из города, было бы здорово, если бы вы а, написали. Вот, добрый вечер, я вот уже вижу Днепр у нас, я вижу здесь уже Таиланд, Житомир. А, я почему делаю такой небольшой... Отступление, то есть у нас, я знаю, что многие люди сейчас только еще добавляются, и поэтому хотелось бы начать, когда мы уже во всем, все вместе в сборе. Вот. Да, Житомир, Москва, Израиль, Самара, Киев, Омск, Украина, Черкасы, Мурманск, Свердловск, Южноукраинск, Кальсруя, <laughs> Валентин, Привет! Это город, где я рядом жил недалеко совсем много лет, почти 20 лет. А, так, Донецк, Крым, Одесская область, Саранск, Германия, Урал, Новосибирск, Таллин, Турция, Хайдельберг, тоже вот с той стороны, где я был. Кто с Хайдельберга меня сейчас слушает, они знают это место, город Филиппсбург, там есть атомная электростанция, и поэтому она знаменита, поэтому этот маленький городок знают, вот именно в этот город я приехал, когда в Германию приехал 20 лет назад, 21 уже. Питер, Ярославль, Ростов-на-Дону, да, все, вот я вижу уже, и гости уже подтянулись, то есть я думаю, наверное, мы там все 5 минут выдерживать не будем, потому что а, все равно еще у нас с вами... У нас все равно еще с вами, ну, как идет, ну, как сейчас трансляция, то есть, если вдруг кому-то, кто-то чуть-чуть позже зайдет, он всегда еще сможет посмотреть или на паузе потом перемотать и с самого начала посмотреть. В общем, друзья, я предлагаю, чтобы мы с вами сразу же начали. Меня зовут Анатолий Ильин. 39 лет, все время еще думаешь, говорят, сколько у тебя 38 или 39. Мне 39 лет, я семенин, то есть бизнесом я занимаюсь сейчас суммарно, уже около чуть больше, скажем, 20 лет. Да, то есть, у меня реально очень разный спектр моей деятельности был. То есть, это начиная там от партнерских программ и там я не знаю, там заканчивая, заканчивая традиционным бизнесом, то есть в сфере там торговли, недвижимостью, в IT-технологиях, то есть в рекламном бизнесе и так далее, то есть были разные вот направления, вот. И вот это вот сообщество, о котором я сегодня буду вам рассказывать, кстати, всех хочу предупредить, сегодня это будет просто такое короткое такое выступление, чтобы вы могли ознакомиться, что такое направление вообще есть, то есть вот это вот основная задача и цель мероприятия сегодня, это просто ознакомительное, да, вот. И Завтра, вот уже завтра, мы, вот для тех, кому это будет интересно, да, то есть кто скажет, что да, что-то в этом есть, но ну, у меня, может быть, еще есть какие-то открытые вопросы, я бы хотел уточнить, то завтра я вас охотно приглашаю на воркшоп, в это же время, то есть 18.00 по московскому времени, я проведу с вами это занятие, то есть то, что я вам сегодня буду показывать заголовками, а завтра я вам буду открывать это, показывать на сайтах, то есть все вещи, которые я вам буду сегодня показывать, это то, что уже реализовано, и это реально очень круто, и нас, конечно же, это радует, что мы уже можем работать с какими-то готовыми, не просто идеями, но уже с готовыми продуктами и начинаниями, и проектами, и все, что с этим связано. Вот, поэтому этот вечер посвящается вам, вам, в частности, новый гость, то есть человек, кто сегодня первый раз узнает о, или услышит о нашей идее, вот, и для того, чтобы, возможно, это для вас, то есть вообще не факт, но очень возможно, да? так вот, для того, чтобы максимальный шанс того, чтобы вы правильно приняли или впитали информацию, было бы здорово, если на ближайшие там полчаса там, минут на сорок отключили бы все свои телефоны чтобы вас никто не отвлекал чтобы вы могли а, просто подарить это время себе я же в свою очередь за этот короткий срок постараюсь максимально комфортно а, сжато а, и максимально эффективно выдать вам а, ту информацию которую я для вас а, приготовил вот поэтому а, предлагаю приступить. Время от времени я буду задавать вопросы, возвращаться к вам в YouTube, то есть там где, мы, там, где вы мне пишите комментарии, то есть мы уже с вами увидели, как это работает, мы это уже знаем. Вот, и, соответственно, желаю вам приятного просмотра. Хорошо, сейчас я вам сделаю демонстрацию экрана. И, конечно же, мне а, нужны а, презентационные слайды. Так, хорошо. А, сегодня речь пойдет о сообществе «Бизнес легко». То есть само название также уже в, и включено, что я верю, вот реально я верю в то, что мы, люди, любой человек может строить бизнес легко. Причем не просто заниматься каким-то бизнесом, чтобы тратить на это время, а чтобы при минимальном а, количестве времени, которое вы затратили на какое-то начинание, получали максимальный а, финансовый результат. Много людей в мире сталкиваются с вот с одними и теми же вопросами, да, то есть вот как работать меньше, а доходов получать больше. Почему люди задаются этим вопросом? Да все просто, потому что на протяжении всей истории нам приходится работать все больше, а получаем мы все меньше. Но как... Хотеть от этого меньше у нас не получается, то есть мы как хотели какие-то хорошие, красивые, приятные вещи для нас, мы так и хотим. С другой стороны, есть отдельный пласт людей, которые задают себе конкретный вопрос. Я хочу построить именно успешный бизнес, то есть во мне есть предпринимательская жилка, да. Возможно, у меня нет, может быть, на начальном этапе опыта, возможно, у меня нет каких-то капиталов и связей, но у меня есть твердое желание, я хочу построить успешный бизнес. А, с другой стороны очень много сейчас знаний в Ютубе, то есть в интернете, то есть вот куда ни сунете, везде там знания, знания вам где-то что-то как-то там предлагают, и это все супер и хорошо. Но по факту нас интересуют не просто знания, потому что просто знания, они и раньше были в доступе в книге и в литературах. Нас интересуют именно практические знания, но более того, нас интересуют знания практически актуальные. Например, то, что работало 10-15 лет назад, очень часто сегодня уже не работает, и поэтому я хочу послушать актуального практика, актуального практика, который сделал какой-то результат недавно и и, соответственно, поделился с ним. Вот. В том числе, конечно же, касается и проверенного источника, чтобы этот источник знаний был проверенным. То есть понятно, что если он уже практически проверенный, то у вас уже больше шанса приблизиться к своей цели и задаче. Вот. И, конечно же, очень такой часто задаваемый вопрос, или вообще люди, которые, может быть, даже его вслух никогда не задавали, но большинство из нас хотели бы вот реально ощутить на себе финансовую независимость. Финансовая независимость в том плане, что когда ты можешь просто жить так, как ты хочешь жить, ты сам решаешь, когда тебе просыпаться, ты сам решаешь, с кем тебе встречаться, когда встречаться, где встречаться, какие страны тебе пос посмотреть. Да? А вот, на самом деле, мы думаем, ну, нам кажется, что ой, это там финансовая независимость, это что такое заоблачное. На самом деле это более чем реально. И вы знаете, что вот такую независимость, о которой вот я сейчас вам сказал, 2-3. Четыре uh, интенсивные uh, года, uh, интенсивная работа над собой, вас вполне реально могут привести именно в такой состояние, которое я озвучил до. Единственное, что... То есть я вам скажу так, то есть если вы озадали, озадачили себя этой целью, вы с нами или без нас к этому все равно придете. Вопрос лишь в том, когда. То есть если бы у вас была возможность какие-то знания получить заранее, сэкономить очень много синяков, которые бы вы получали делая ошибки, соответственно, вы быстрее пришли ну, вот, в это состояние, то вот, конечно, вот для этого мы как раз и создали это сообщество и объединились. Огромное количество практиков во всем мире. Я вам сегодня какие-то цифры покажу. И мы... Охотно делимся друг с другом а, а, знаниями. Вот. Я в какой-то момент, то есть мы начинали, конечно, мы думали, что, ой, это будет у нас вот такое сообщество, где мы будем обмениваться знаниями и все такое. В конечном итоге, вот сейчас вот, ну, вот полтора года, грубо говоря, мы вот уже работаем на этом коде, то есть до этого еще идея формировалась, мы проводили тестирование, то есть насколько это вообще аудитории нравится. Но сейчас я вам уже точно могу сказать, что изи-бизнес – это не просто обмен знаниями, а это самое настоящее пространство бизнес-вариантов. Здесь такое количество разных вариантов, как вы можете построить свою карьеру или свой доход, что о них можно разговаривать вот реально неделями. Мы завтра с вами на воркшопе некоторые из них затронем, но суть в том, что я хочу, чтобы изначально у вас уже вот эта фраза прозвучала, чтобы вы знали, что это есть. Идея, которая нас вовлекла, она реально уже сегодня а, а, меняет мир. Да? То есть что мы взяли? Мы взяли, просто объединили передовые технологии, такие как а, а, там, IT, то есть блокчейн, то есть это коммуникационные, то есть где мы можем обмениваться знаниями, да, то есть опять же на IT-платформе, ну, то есть при помощи IT-специалистов поставлена была платформа, чтобы она была а, а, удобная. И, конечно же, к этому всему еще привязали блокчейн-технологии. То есть это ну, как новейшее и современнейшее и трендовое а, такое направление, которое дает нам и безопасность, и надежность, и высокую пропускаемость, и многое другое. Вот, вот так вот начало это все дело у нас формироваться. То есть давайте просто вот изначально разберем следующее. Вот смотрите, как мы стали объединяться. В тот момент, когда э, начался криптовалютный тренд, то есть там 2017-2018 год, да, то есть я относился к категории людей, которые чуть-чуть, ну, чуть -чуть, ну скажем, скажем, я уже более чем 4 года вовлечен именно в блокчейн и вот в криптоэкономику. Да. И, соответственно, когда это начался хайп, то есть люди обычно отреагировали, вернее, обычно люди отреагировали, это когда увидели в новостях, что биткоин, что растет, что там 15-20 тысяч, что это все такое. То есть мы это еще, еще заранее знали. Да, то есть мы а, а, а, об этом а потом начал один человек, второй, третий спрашивать а как это устроено, как там устроено, а как здесь. И а, в какой-то момент я просто понял, что я одно и то же начинаю а, рассказывать там, по 20 раз в день. Поэтому я сказал, ребята, давайте ну, как с, объединимся просто в сообщество, и а, это все может начаться даже, там, грубо говоря, там, в телеграм-чате, где мы просто начнем обмениваться информацией. В какой-то момент мы, вы... причем очень быстро выросли с телеграм-чатом, стали понять, что нам ну, реально нужна платформа. Почему? Потому что спрос на подобного рода знания величайший, просто величайший. Так, сейчас, секундочку, я у вот себя э, отключу часы, а то они постоянно какие-то сообщения присылают сейчас. Спасибо. Вот, вот и поэтому мы сказали, что хорошо, раз уже у нас есть большой спрос у людей, которые реально хотят э, получать вот эти знания, а для чего им они нужны? Ну, зараньше узнаешь, ну, быстрее сможешь реализовать. И с другой стороны, что опять же много друзей, кто действительно обладает там, колоссальными знаниями там в этой индустрии или там, в продажах, или в рекламе, или еще где-то, мы сказали, что все, сделаем проще. У нас будет одна платформа, на эту платформу могут приходить люди, которые хотят успеха, которым нужны практические знания, да, то есть которым нужно окружение, здоровая почва, где можно развиваться. А, и с другой стороны, у нас есть огромное количество экспертов, которые уже показали и сделали хорошие результаты. За, ну, я вот со своего опыта могу сказать точно, что люди, у которых а, есть какие-то хорошие результаты, им очень часто охота начинать этим поделиться, но опять же у них проблема, а где этим делиться, то есть где такая платформа. YouTube классно, но YouTube не показывает ваши ролики целевой аудитории. YouTube вам говорит, заплатите денег, то же самое Facebook или какие-то другие социальные сети, то есть по факту мы создали с вами объединение, где а, люди, то есть с одной стороны делятся опытом, а с другой стороны принимают опыт да? и приняв этот опыт они применяют его на практике и а, приходят на свои результаты вот это вот основное такое ядро а, из которого все это дело началось в какой-то момент это пошло развиваться дальше то есть из образовательной платформы вы стали понимать следующее люди приходят они получают знания у них есть какие-то результаты в компании каких они или у них там свои какие-то либо где-то на работах все круто вот и у нас в какой-то момент также стало приходить разные производители и предлагать разного рода услуги но у нас не было платформы и нам она стала нужна и людям, то есть нам самим пользователям. Почему? Вот мы получили где-то какие-то знания, нам их нужно где-то применить. Но применить их желательно лучше где-то на проверенной почве, да? То есть посмотрите сейчас в интернете сколько всяких проектов, сколько всего такого а, красочного, красивого. Но откуда у простого человека есть опыт отличить хорошее отмене хорошего, честное отмене честное и так далее. Вот. и поэтому мы решили сказать, что окей, отдел, откроем тогда отдельное подразделение, то есть для тех людей, которые принимают знания, а, вы дадим им еще пространство выбора хотите работать с физическими товарами, можете обратить внимание вот на этот товар. Я вам чуть позже покажу. Вам нравится криптоторговля или там арбитраж, пожалуйста, вы можете обратить внимание на это. Вам нравится сфера образования, пожалуйста, вы можете развиваться здесь как тренер. Вы можете создавать свою аудиторию, вы можете создавать свой отдел продаж на этой базе, ну и так далее. То есть, помните, вначале я говорил про вариантов. Это я такой затрагиваю сейчас разные моменты, которые вы можете. Ну и, конечно же, одно из основных наших детей, это, конечно же, бэк-офис. То есть, бэк-офис позволяет вам создавать свою аудиторию это очень важно. А, а, вот в ближайшем вот, время, то есть вот, там, 10, 15, 20 лет, мы с вами находимся реально в информационном веке. И mm -hmm. а, очень важная а, задача, то есть, что вот эта информация, обмени обменивается между людьми. То есть по факту мы с вами, каждый из нас создает всегда свою сферу влияния. То есть у вас есть своя какая-то аудитория. Так вот, эту аудиторию, как правило, вести негде. Из Телеграма вы быстро вырастаете, его не хватает, там нужны другие потребности. Отчетность, кто, от кого, как, где какие вознаграждения выплачиваете. Если кто-то где-то что-то порекоменяет, а у вас там целая ветка людей, через которые вы познакомились, они тоже должны с этого проектировать. То есть вот такого инструмента сейчас, такого универсального на рынке нет. Об этом инструменте я вам расскажу чуть дальше на следующих слайдах. Это то, чем мы реально занимаемся. То есть изначально я хочу вернуться на нашу образовательную платформу easy-busy.com. То есть вы можете зайти. И посмотреть, что мы предлагаем на этой платформе. То есть у нас есть курсы. Почему не один курс, там как продавать, почему разные курсы. Почему курсы по здоровью, почему курсы там, по лингвистике, там, по каким-то бизнес-процессам и так далее. Почему? Ну потому что каждый из нас приходит на платформу, и у каждого из нас разное, ну, как этап развития. И на разных этапах развития нам нужны разные знания. Это делается для того, чтобы вы могли выбрать в нужный момент, что, когда, где и как вам использовать для того, чтобы стать более совершенным в том процессе, в котором вы находитесь. Также мы проводим вебинары, то есть, например, просто записанные курсы, это удобно для теории, супер. Но живую энергетику никто не отменял. Назначенное время и вовремя вот эта вот прямая трансляция, когда вы сидите и не знаете, что ожидать, никто не отменял. Людям это очень нравится. У нас сотни вебинаров прошли за последние полтора года по разным-разным-разным темам, и многие из них вы сможете посмотреть в записи от сообщества в тот момент, когда вы станете участником, разумеется, если вам это будет интересно. Вот. А также создается как отдельный сайт, это Академия то есть где мы хотим более углубленные а, знания давать и у нас там есть там три факультета то есть а, с, это институт финансовой грамотности институт криптоэкономики и институт человека да то есть а, три вот эти направления то есть а, один институт уже запущен и работает вот прям вот реально супер то есть по обратной связи а, люди более чем счастливы вот а, а, вторыми двумя направлениями мы занимаемся то есть финансовая грамотность это очень важный элемент многих, ну, особенно для тех людей а, которые хотят состояться те которые хотят реально быть успешными и поэтому если бы люди знали просто как управлять финансами даже теми небольшими может быть средствами которые мы сейчас получаем но правильно их храня и распределяя то есть ну как превращая их своего рода в активы которые вам снова и снова приносят деньги то даже на простых работах даже на простых малых и средних каких то бизнесах можно создать себе нормальную такую финансовую подушечку что приятненько спалось-то понимаете да то есть ну для этого конечно же нужны знания у нас у нас очень большое преимущество, что очень много времени мы проводим именно в онлайне, потому что, вот, например, на, на, на сайте я вам покручу больше статистику, приходят люди со всего мира. Если бы у нас была офлайн школа многие из них никогда бы в жизни про нас и не узнали бы, и не смогли бы прийти и посетить эти знания. Да? Но а, а, за счет того, что мы в онлайне, то есть у нас... Скорость распространения информации практически мгновенная, да, то есть если вдруг человеку захотелось, он нажимает кнопочку, он оплатил себе доступ, единоразовый у нас в клуб, понятно, есть доступ, да, вот, и э, с этого момента он может использовать все новые вебинары, все вот эти вот курсы, вот все, что добавляется вот именно э, на эту платформу они могут это использовать для себя, постоянно актуальные знания. Ну и, конечно же, нужна сама среда и почва, где вы будете находиться с такими же людьми, которых тоже интересует именно это. Для этого мы создаем целевые чаты, ну и, конечно же, проходит полная модерация, напоминания, уведомления, причем не только для вас, но и для всей вашей команды, кто этим также заинтересовался. Платформа реально, она очень такая разнообразная, то есть вы найдете там, начиная от личной продуктивности, заканчивая криптоэкономикой, мотивацией, лидерством, там, институт человека, я уже упомянул лингвистика психология реклама, маркетинг и так далее то есть очень много а, таких нужных элементов которые вам так или иначе пригодятся в бизнесе да то есть и отсюда вы можете брать а, эти практические знания ну грубо говоря там на абонементе то есть у вас есть один раз доступ в клуб и так далее а вот этот слайд а, вот здесь вот с нами уже более 82 человек эти данные уже корректировать. Вчера у нас был 85 тысяч регистраций. Здесь следует, что в 146 странах уже со вчерашнего дня, в 153 странах мира люди заходят на наш сайт. Вот эта платформа сейчас уже актуально поддерживается на 8 языках, представляете, да, то есть это и причем частичные языки переведены именно носителями языка, то есть очень качественные переводы. Мы сделали также систему автоперевода, потому что мы знаем, что в вот, подобной среде пришло время, и она будет развиваться. Но если она будет развиваться, то язык не должен стать барьером то есть мы сделали эту платформу таким образом, чтобы все пользователи в любой стране, где бы они находились, легким нажатием там, двух кликов на какое-то слово, они могут предлагать правильные варианты. А все остальное сообщество может проголосовать и сказать, что да, действительно, на этом языке это так звучит, это правильно. И после обновления, оно происходит раз в неделю, сайт начинает говорить еще и на этих языках. Вот. И что самое интересное… Вот в этот клуб, то есть снова и снова приходят новые спикеры, да. То есть за счет того, что мы сейчас автоматизировали прием а, спикера и управление контентом спикера, то есть сам спикер может управлять своим контентом, то есть заливать курсы, там уроки какие-то отдельные, да, или, например, выставить расписание, встать в общее расписание и провести для обще... для всего сообщества вебинар, пожалуйста. Это уже решено, и поэтому 2, 3, 4 спикера. Сейчас мы говорим только про русскоязычную среду, англоязычная среда это следующий шаг, и испаноязычная среда, и немецкоязычная. Среда. это ну, С немцами у нас уже хорошо, там все работает, так как я сам являюсь э, ну, человеком, который говорит на немецком, и часть нашей команды прекрасно говорит на немецком, поэтому немецкую аудиторию мы сейчас уже с ней хорошо работаем. Да? Ну вот англоязычная и испаноязычная, она прямо сейчас э, набирает обороты, потому что у нас появились спикеры, э, которые регулярно, то есть систематично э, проводят разно, разные э, там, мероприятия именно для этой среды. То есть для чего я вам это рассказываю? Если вы приняли решение э, там, стать участником этого клуба, да, а миссию я вам еще чуть позже покажу, я думаю, многим она вот здесь сердце откликнется, да, то, ä, <coughs> то вы ä, получаете доступ ко всему этому. То есть динамика роста количества курсов, она тоже на лицо. Смотрите, например, в мае у нас было 37 курсов, а сегодня, февраль, ä, больше 107 курсов. Почему говорю больше, актуальную цифру не знаю, но ä, это делалось с презентацией месяц назад, то есть за месяц вы понимаете, что количество изменилось, да. Вот, и... То же самое динамика роста количества вебинаров. То есть если вебинаром посмотрите, то, например, с 263 вебинара, что было в мае, у вас сейчас будут больше, чем тысячи вебинаров по разным темам, и они все присутствуют на этой платформе, и вы всегда сможете это использовать. То есть практически у нас так получилось, как своего рода как телевидение. Да? То есть если вы зайдете на сайт, я вам завтра на воркшопе буду детали показывать, когда, да, вы обратите внимание, что у нас по 3, по 4, по 5, по 6, по 7, по 8, иногда по 9 вебинаров в день. То есть это реально стало уже как телевидение по разным-разным темам. Конечно же, сейчас идет такая такое первая волна популяризации, то есть, но ну, уже, тем не менее, сейчас есть просто выдающиеся личности на этой платформе. Я лично твердо верю и убежден в то, что блокчейн, скажем так, неизбежен, то есть он будет. Я также верю и знаю в то, что многие люди потеряют совсем скоро на всю жизнь рабочие места. Водители, например, грузового транспорта скоро будут не нужны, бухгалтера, юристы, экономисты, очень огромный пласт людей с теми профессиями, которые мы знаем, они будут просто не нужны. Потому что эти процессы автоматизируются при помощи искусственного интеллекта, интеллекта при помощи искусственного интеллекта, при помощи блокчейн технологий, да, то есть это все освободить целую тонну рабочих мест куда идти людям потом вот сейчас самое время узнать а как будет мир выглядеть дальше и уже сейчас создавать свой капитал чтобы в тот момент если вдруг когда это настанет и вдруг вы находились в той профессии вас уже это ну, как бы не интересовало да? то есть для этого посмотрите максим крупушев пожалуйста эксперт криптоэкономики то есть этот человек который вот когда я еще у меня так получилось, что я сначала узнал про эфириум, а потом про bitcoin и когда я хотел понять bitcoin вот этого человека видите я нашел в интернете и я его реально сидел конспектировал записывал несколько раз пересматривал а потом волей случайности мы с ним лично познакомились и теперь он является преподавателями как раз с ним мы ведем переговоры о институте криптоэкономики как одного из спикеров то есть там мы планируем взять несколько преподавателей которые каждый именно по своему там, ну, по своей отрасли по своему направлению четко выдаст информацию актуальную практическую как она есть с другой стороны Алексей Бессонов этого человека вы можете помнить или знаете там из то есть это человек который обладает рекордами гиннесов то есть человек который реально часто приглашаем, это человек который помнит все то есть благодаря этому человеку то есть вот есть люди у которых есть потребность выучить например иностранный язык здесь на платформе для вас лежит два курса от алексея бессонова то есть на первом курсе это 8 занятий вы там как узнаете о том, как запоминать и помнить все. Да, то есть феноменальная память называется курс. А второй курс – это интенсивное изучение а, иностранных языков. Да, то есть а, используя те рекомендации, которые он дает, вы сможете заговорить на нужном вам языке, в частности там английский или испанский, вот, который нас в последнее время интересовал, а, за три месяца. Три месяца. да, И потом практика, практика, практика для того, чтобы, конечно же, это все дело улеглось. Формула успеха, на самом деле, вот почему многие люди, вот вы тоже уже знаете и встречали много раз, люди ходят на школы посещают их, все там присутствует, все записывают, конспектируют, но успеха как-то не приходит. Здесь очень просто все. С знаниями нужно правильно обращаться. 10% времени, я в частности, вот наша команда, с кем мы здесь близко работаем, мы тратим на образование. То есть мы ищем для себя какие-то новые фишки, приобретаем какие-то новые навыки, а 90% времени мы их практикуем, понимаете, то есть вот это очень важно. Поэтому мы создали платформу таким образом, чтобы вы были в среде, где вы, приобретя знания, мгновенно могли их использовать, то есть практикуя их на каком-то бизнесе. То есть знания, прикрепленные к действиям, да, то есть, ну вот, грубо говоря, практическому опыту, дают вам мудрость, дают вам мудрость. А вот благодаря этой мудрости вы получаете успех. Это то, по факту, из-за чего вы сегодня здесь сидите. Давайте вот по-честному посмотрим друг другу. Сами, сами, сами в себя. Почему я вечером сижу на презентации? Да потому что здесь есть вопрос у меня. Потому что мне нужно больше, чем у меня сейчас есть. Потому что я не знаю, что именно. И я сейчас не говорю обязательно про деньги. Кому-то нужно общение. Кто-то хотел бы, может быть, путешествовать, сделать какую-то выездку совместную на какой-то там заграничный, там, я не знаю, съезд или слет. Да? Кому-то просто общение. Кого-то интересует признание. Здесь столько всяких спектров, которые вас по факту интересуют. Именно поэтому вы здесь сидите. Да? Что... Вот, вот я лично, по моему мнению, то есть вот четко вам могу сказать, что вот та среда, про которую я вам здесь рассказываю, позволяет многим тысячам людей реально приобретать для себя такой новое вене, новое, новые такие вот шаги они какие-то предпринимают. И вот это как раз то, о чем мы добавляюсь, вот эта среда. Я знаю, что у многих из нас есть семьи, какие-то работы, какие-то свои бизнесы, и мы частично ограничены временем. Поэтому была разработана система, чтобы вы работать могли здесь, скажем, вот в этом направлении да, 4 дня в неделю и всего лишь 4 часа в день. Опять же, 4 часа в день – это такой, ну, грубо говоря, своего там максимум. Понятно, что кто-то будет больше или меньше, разницы нет. Суть в том, что если вы систематично будете использоваться рекомендациями, которые, ну, которые здесь есть на платформе, ваш бизнес станет легким, потому что в течение 3-6 месяцев вы создадите себе нормальный, хороший, постоянное увеличивается доход. Каким образом? Я вам дальше э, расскажу, но ну, вот э, несколько слайдов э, спустя. Э, у нас в мире сейчас все изменилось благодаря тому, что это информационный век, появился интернет, все меняется с такой скоростью, что мы, простые люди, просто тупо не успеваем э, за информацией. То есть информация быстрее нас. Вот мы увидели какое-то направление, нам нравится, мы только начинаем развиваться, а уже все поменялось, уже тренд сменился, уже новое направление пошло и пошло дальше. Вот благодаря этому... Э, Получается такое, что нам очень тяжело вести свои команды. Вот вы ведь лидер, да? И вот вам принимать решение, как и куда идти команде. И не всегда получается донести, что почему это именно так. Ну, конечно же, если я имею в виду сейчас добрые намерения, да, то есть нас другой это и не интересует, да? Вот. И поэтому нам нужен кабинет, где мы можем управлять своими контактами. Нам нужен профессиональный кабинет. То есть не так, чтобы мы все время зависели от какой-то компании. Вот мы пришли в какую-то компанию, да, мы ведем свое сообщество там у нас есть рихоральное дерево, у нас есть база, мы все это видим, все это работаем. А если в какой-то момент вы потеряли доступ к этой платформе, детерминация произошла, еще что-то, или компания закрылась, вы теряете свои контакты. Поэтому очень важно осознать следующее, вы являетесь мотором своего бизнеса, соответственно, вам нужна платформа, где вы будете регистрировать своих партнеров, то есть своих людей. Вот и из этого кабинета вы уже сами сможете и обучать своих людей, и сопровождать их, и вести свои направления, которые есть. Или, может быть, вам понравится одно из бизнес-направлений, которое есть внутри сообщества, и здесь вы можете построить свою карьеру. То есть суть в том, что мы хотим и создаем такую среду, где один раз в жизни вы построите свое сообщество, и благодаря этому сообществу вы сможете развивать любые направления, которые будут приходить в нашу жизнь. Ведь это действительно факт, что наши контакты – это наше богатство. То есть, вот, например, раньше я эту фразу не мог понять – 20, там, 15, сегодня я вам могу сказать точно то есть благодаря тому что я все это время а, собираю свою базу у меня вот списки телефонов например там больше тысяч человек а, вы можете меня в любую страну сейчас децентировать то есть ну, грубо говоря там без денег без ничего да, так, так, дайте мне полгода и, и и снова можно будет построить что-то такое а, вот эти вот фундаментальные знания они приходят с опытом с практикой и к чему я вас предлагаю приглашаю чтобы вы переняли этот опыт и практику от спикеров, которые здесь уже есть. То есть вы быстрее сможете просто прийти. Управляйте контактами, вы можете проводить здесь презентации, это все автоматизировано, вы ставите задачи, цели, то есть у вас есть четкий план, когда и как вы с кем работаете. То есть это настоящий рабочий инструмент, причем все в кабинете, я вам завтра покажу. Как, вас, как вот уже было понятно, что я говорил, что это как клубная система, то есть если человек хочет принять участие в этой клубной системе, да, то у нас есть определенный единоразовый Взнос, да, Ну, есть единоразовые, есть там вдруг кому там по интересам, там есть разные, да, ну, вас, вас, вот то, о чем я рассказывал, до, это все единоразовое, то есть, и, и сделано как, то есть, смотрите, можно было развивать это сообщество традиционным путем, можно было сказать, что окей, мы будем делать рекламу, реклама, там, сумму X бюджета будем закладывать и привлекать сюда людей. Но мы знаем, что зачем нам а, кормить всех тех, от кого мы и так хотим уйти, они все равно только высасывают деньги из нас, из предпринимателей, из других там направлений делать, да, то есть по факту а, не давая нам то, за что мы платим. Мы сказали, что а, будущее лежит за партнерскими программами и за а, многоуровневыми партнерскими вознаграждениями. Мы верим в это твердо, потому что уже на наших кейсах, если будет вам интересно, я вам завтра на по подетальнее расскажу, а, я вам могу просто реально доказать, что бизнесмены, которые идут традиционными путями, теряют тонну денег на рекламе, приходят к нам, мы им показываем, как они могут это сделать, поощряя своего клиента вознаграждениями, и они добиваются своих результатов. Если кому будет интересно, завтра напомните, я вам расскажу. Это про концерты, ары, там еще несколько проектов, которые мы поддержали. Мы сделали так, что те взносы, которые люди платят за, ну, членские взносы, грубо говоря, чтобы вступить в клуб, 20% от этого взноса мы сразу же мгновенно выплачиваем тому, кто порекомендовал. Все, это его заслуга. То есть он позвонил, он поговорил с этим человеком, он ему показал платформу, он сделал какое-то действие. То есть это целевое действие должно быть оплачено. Причем мгновенно. То есть вот эти 20%, грубо говоря, вам мгновенно перечисляется на ваш Счет. Кстати, у вас в кабинете есть свой счет. Этим счетом вы можете управлять и как внутренними транзакциями, как как и внешними. То есть, хоть можете заводить, выводить. То есть, это ваш счет, к которому вы можете обращаться. И, может быть, для кого-то это будет матершинное слово, как бинар. То есть, многие еще этого не знают. Но есть такое направление в маркетинге, как там левел или, например, бинар. Мы выбрали именно бинар, потому что это очень динамично, это очень прибыльно, это очень выгодно и вплоть до 40% процентов выплачивается со слабой ноги. Сейчас, нам скажут Бинар, слабые ноги, уже что-то как-то непонятно, это все. Друзья, я предлагаю этому убедиться завтра. Я вам завтра открою калькулятор и покажу, как это устроено, вам сразу же все вот по полочкам настанет. То есть это очень удобно, это очень прибыльно и выгодно. Да, то есть даже популяризируя само сообщество, вы сможете построить карьеру. То есть, грубо говоря, информируя других людей о том, что есть какие-то знания, которые могут приводить к будущему, уже на этом вы сможете строить карьеру. Но на этом еще не то есть, если то пойдет дальше, я вам сейчас расскажу. Здесь есть несколько уровней доступа. Есть free, то есть это человек, который может зайти и зарегистрироваться на платформе, пойти погулять по кабинету, посмотреть какой-то контент, который для него приготовлен free. То есть нет вообще абсолютно никаких обязательств. Есть такой тариф как старт. Он начинается с 18 долларов. То есть с этого момента вы уже становитесь партнером сообщества. да, То есть вам уже отдельно там другое внимание уделяется. То есть у вас есть доступ к образовательной программе согласно пакету. То есть там у вас уже больше каких-то уроков. У вас здесь появляется уже партнерская программа то есть одноуровневый линейный маркетинг то есть если вы кому-то порекомендовали вы уже можете зарабатывать на этом деньги а, и завтра я вам расскажу уже по подетальнее как это и вот на каждом из этих пакетов появляются какие-то дополнительные преимущества да? то есть вы а, сможете спокойно с ними ознакомиться хочу лишь сказать что а, самый а, самый высокий уровень это конечно же vip а, здесь у вас кроме этого вы можете уже строить карьеру да то есть вы можете а, получать бонусы то есть вплоть до того что на автомобиль а, на покупку по недвижимости завтра на врукшопе, я вам по этой детали расскажу, да, а у вас появляется здесь доступ к маркетплейсу, и здесь вы уже можете зарабатывать а, уже не на одном поколении, то есть а, потому что Marketplace то есть это отдельная такая маркетинговая составляющая, где у каждого стартапа, который приходит, ну или там компания, которая приходит на Marketplace, у него есть своя какая-то программа лояльности, да, а, вот, и а, вот а, VIP-партнеры с опцией плюс, а, у них эта программа лояльности вплоть до 20 уровней, это, а, если вы, например, с этой индустрией не знакомы, я вам могу просто, просто пока доверьтесь это очень много 20 уровней это настолько много что ну вот обычно в среднем чтобы вы понимали 10 там 15 уровней дается, здесь 20 и на современных продуктах которые по всему миру а, можно распространять сейчас я вам расскажу вот знаете если бы даже мы сейчас уберем что у вас удобный кабинет что вы можете управлять что у вас среда что у вас есть менторство что у вас есть а, какие-то целевые чаты группы а, где вас сопровождать есть капитаны где есть система даже вот это все убрать если и оставить просто что посчитать вот просто тупо моно да вот у нас сейчас больше, чем 107 курсов, если каждый из них посчитать хотя бы по 100 долларов его стоимость, а вы же понимаете, что курс Алексея Бессонова стоит побольше, вы просто зайдите, посмотрите, сколько в интернете стоит лингвистическое образование. Ну, не, неправильно говорю, не лингвистическое образование, а там, возьмите, возьмите, научитесь английскому языку в интернете, посмотрите, сколько это все стоит, вы поймете. То есть, а мы говорим о 889 долларов один раз в жизни и плюс все театра, вот обвязка, о которой я говорил, то есть все преимущества для сообщества, так вот, люди платят только за знания больше, в разы больше, реально. То есть я сам посещал тренинги, где 600-700 евро – это вообще нормально, за один-за два дня платишь А здесь вы получаете целую среду, неограниченную на время. Это совместные выездные мероприятия, семинары, это всякая движуха, это там ну, реально много всего. То есть я даже не смогу вам сегодня это все дело а, описать. А, я являюсь а, не только бизнесменом, который, там, я не знаю, там, так или иначе привязан к образованию или там, вот, к IT-проектам разным, вы знаете, я твердо верю еще и в блокчейн-технологии. И я хочу, чтобы вот эта среда, которую мы создаем, она была для людей своего рода вечной. То есть, благодаря блокчейн-технологиям и интернету мы можем с вами создать абсолютно надежные аккаунты. Да? То есть, например, в тот момент, когда вы получаете свой аккаунт на блокчейн, да, это ваша собственность. Вас никто не может уволить, переставить, что-то вам не доплатить, если вдруг у вас какой-то товарооборот прошел, независимо, вот на маркетплейсе или при популяризации сообщества это э, ваша, то есть у вас есть ваш приватный ключ и никто никак не может зайти к вам. вся эта технология строится на смарт-контрактах. Я, я знаю, что это все матершинные слова. Завтра я бы хотел с вами на это чуть у, уделиться, ну, вернее как углубиться по этой теме. То есть я бы вам рассказал, насколько это надежно. Это очень высокая пропускная способность, чтобы вы понимали. Вот блокчейн, э, на котором мы готовим сообщество, да, уже сейчас держит более чем 100 тысяч транзакций в секунду. А нам это необходимо. Также нам необходимо э, вот, Почему вот кошельки, я же вам не случайно упомянул это в кабинетах, потому что вы мгновенно можете работать во всем мире. То есть вы не привязаны к каким-то платежным системам, вы работаете через биткоин или какие-то другие криптовалюты. Дальше. Благодаря вот этим технологиям, то есть я сейчас говорю, не буду в эти все детали уходить, да, но вот благодаря этим технологиям мы сможем вернуть чистое лицо сетевой индустрии. Все дело в том, что я знаю, что сейчас у многих людей, ну, довольно-таки скептическое отношение вот к этой индустрии, и это не потому, что это люди плохие или хорошие, дело не в этом. Дело в том, что на русскоязычном пространстве не успели грамотно завести культуру. Я, например, познакомился с сетевой индустрией в Германии, да, то есть в Европе. Школа была американская, то есть такого уровня, ну, я не знаю, я не встречал это на русскоязычном пространстве, насколько круто и как это все было организовано, как эта культура, где есть этика и все такое нету такого, чтобы быстрее кого-то, куда-то, как-то, где-то какие-то инвестиции, чтобы кто-то что-то заплатил. Вот не было такого. И я хочу, чтобы это вернулось. Это можно будет сделать, когда мы добьемся того, что... Люди будут верить в децентрализованные компании, и перед тем, как кто-то куда-то будет рекрутировать, они будут спрашивать, ваша компания децентрализована или нет. Если будут получать а положительный ответ, они будут слушать презентацию. А если говорят, нет, она централизована, они не будут вас слушать. И вот это, вот это и есть наша миссия. То есть мы хотим восстановить доверие во всем мире. И благодаря блокчейн технологию где все транзакции открытые, где вы точно четко можете знать, что, где и как происходит, вот это наше будущее, вот этим мы занимаемся. Для этого мы создали конструктор конструктор для партнерских программ. То есть сейчас не надо себе представлять, что это конструктор для каких-то крупных компаний и все такое. Вообще не для этого. Этот конструктор создан для малого, среднего бизнеса, чтобы даже они могли в течение там, одного, двух, трех дней настраивать себе и личные кабинеты, и мобильные приложения, и партнерские программы и выставлять свою продукцию. Вы же, привлекая клиентов для подобной продукции, за каждую транзакцию будете профитировать. Это как раз то преимущество, когда вы есть сообщество, и когда у сообщества есть много разных партнеров, которых мы сегодня с вами поговорим что вы можете реально профитировать снова и снова, давая все больше и больше полезности именно своим партнерам, которые пришли к вам в это сообщество. Также вот есть раздел проекта, то есть есть, например, есть такое понятие, как AirDrop. То есть есть компании, которые готовы поделиться своими монетами для того, чтобы мы на них обратили внимание. И они выделяют нам эти AirDrop. И эти AirDrop делятся между участниками сообщества. У нас было например от, от uh, For Art. For Art Technologies uh, это, uh, ну, это крупная компания, то есть они сейчас входят в топ-50, обратите внимание, в мире блокчейн-стартапов, признанных на криптовалет в Швейцарии. Это что-то невероятно, и uh, партнеры нашего сообщества, они нам выделили там реально круглую сумму, и мы распределили это между участниками. И вот таких примеров все больше и больше. То есть у нас просто, на нас реально обращают внимание крупные, и им очень удобно с нами работать. У нас все структурировано, у нас все четко понятно, у нас все отделы настроены, и все работает. Им всем нужен сбыт. Это основная проблема производителей. То есть они что-то производят и не могут это продать. А мы, это профессиональный отдел продаж с реферальным деревом, которое один раз в жизни выставлено. И вот где-то в тренде что-то новое появляется, это добавляется на платформе, вы профитируете с этого, приходит что-то новое, дальше и дальше. Но самое ядро оно у вас остается неизменным. Это реально очень круто. Мы получаем часто специальные условия, какие-то скидки, там преимущества. Да? У нас есть эксклюзивные права на партнерские программы, я вам сейчас чуть дальше покажу. У нас есть доступ к офлайн онлайн мероприятиям разным. Например, у нас сейчас Готовится к запуску такой сервис, как криптоноид. Я э, в последнее время наблюдаю за клиентами, то есть, мы сейчас запустили тестовую группу. Люди, это, ну, по факту, люди, кто VIP-партнеры сообщества, они уже используют это, э, то есть, мы в открытый доступ, это еще и в продажу не дали. Колоссальные результаты. Я завтра вам на воркшопе, если будет интересно, напомните мне, я вам покажу. У меня за последние три месяца подбирается вот эта криптоторговля на криптобирже, оптимизированная. То есть у меня есть просто смартфон, и я просто нажимаю одну или вторую кнопку, то есть там две кнопки всего. Да? Это позволило мне преувеличить депозит, который я выделил именно для криптоноида почти на сто процентов за три месяца. Обратите внимание, деньги лежат на бирже, Нет. не в какой-то компании, ваши деньги лежат у вас. это просто сервис, который помогает вам сопровождать сделки. Crypto Robotics – это, ну, на мой взгляд, это один из самых офигенных терминалов, которые вообще существуют для криптоторговли. Dex Exchange – мы сейчас с ними ведем переговоры о том, чтобы нам было удобно использовать также и биржевую торговлю. То есть это один из партнеров, который дает нам разного рода преимущества. Или, например, виртуальные концерты. Об этом мы с вами отдельно поговорим. То есть уже будущее настолько близко, что скоро вы будете на концерты ходить, прям вот очки одели, и все, и вы на концерте, лайф и вы можете смотреть своих звезд, которые там концерты там 200, 300, 400 долларов, за 25 долларов вы можете смотреть, и у вас еще останется в записи, вы можете показать всей своей семье или совместные семейные просмотры делать. Я когда этот прототип полгода назад первый раз на себя пробовал, и сказал, что такое я хочу, я хочу реально, как только это появится, а это уже не за горами, посмотрите последнюю почту, которую они присылают, там все готово, у нас уже в ближайшие месяц два пойдут первые концерты, и мы с вами будем напрямую с этим профитировать, потому что это наш прямой партнер, у нас с вами глубокая интеграция, у нас эксклюзив на продажу этих билетов в мире, чтобы вы понимали. да. То есть это просто как такие намеки. Точно так же есть разные другие направления, где мы не проводим глубокую интеграцию и не используем свое лиферальное дерево, но мы можем сказать, что там что-то интересное, в частности Smart Trade Coin. Это арбитражный софт. Э, софт да, то есть вы можете заниматься арбитражом, то есть это практически безрисковая торговля на крипторынках, то есть, конечно же, изначально можно начать с простого продукта, чтобы привыкнуть, понять, научиться, то есть, понимаете, что это же целая профессия, целая профессия, где вы можете никого никуда не приглашая, никого никуда не завя, вы просто можете работать на своем депозите и жить припиваясь с этого, да, то есть увеличивать свой депозит, приобретать вот эти вот навыки, потом у вас увеличился депозит, все, вам нужно раскладывать яйца в разные корзины, вы начинаете заниматься арбитражом, где-то у вас идет просто торговля, да, то есть где-то вы вкладываетесь свои ICO и так далее. То есть это целый процесс, вот эта профессия, которую вы получите в ближайшие полгода-год. Вы будете как рыба в воде на крипторынке. И причем ну, в финансовом точке, с точки зрения, то есть не техническая там реализация чего-либо, а вы будете знать, где, как зарабатывать деньги на крипторынке. Это очень круто, это реально более чем круто, да. Вот. Uh, у нас реально разработана система, где вы 4 шага просто делаете, просто 4 шага, то есть 4 навыка мы с вами изучаем и практически их применяем. И в течение там, реально там, ближайших там, я не знаю, там времени, то есть у каждого там свой там скорость, скажем, да, но я, я вам точно говорю, то, что здесь вот написано, там 1-2 тысячи долларов в месяц, это реально для онлайн-бизнеса в течение месяца 2-3 создавать, даже новичкам. Что нужно лишь? Нужна информация. А где ее брать? В кабинете. Завтра а, на воркшопе я вам это покажу. А, по дорожной карте а, вы сможете просто посмотреть, а, например, приступаем к тесту стриминга. Да, мы запускаем свой стриминг-сервис, то есть совсем скоро мы ни от Zoom, ни от YouTube, ни от кого не зависим. Полностью свой стриминг-сервис. То есть мы а, проводили тесты, и мы уже сейчас можем проводить трансляции на 200-300 на 300 тысяч человек. Представляете, да, технологии какие пошли. И представьте, что подобная технология будет в вашем же маркетплейсе, и вы сможете на этом зарабатывать и профитировать, потому что к этому сервису можно привязывать там просто тьма каких-то всяких сервисов, которые можно использовать. Распределение токенов ForArt, Smart SmartTrade – это будет происходить сейчас. Вот мы обновили кабинет, и буквально там на этой следующей неделе уже пройдут начисления, вы сможете увидеть в кабинете. Вы вставляете, это вот то, что Airdrop я вам рассказывал, да? вы вставляете свои MyEther кошелечки, и вы выводите эти денежки, все, сидите, ждете, пока они подастутся в цене. Дальше назначение модераторов готово, то есть мы модерируем несколько языковых зон. А Калькулятор доходности в кабинете, завтра покажу. Второй этап развития запустили, все как часики, как Швейцарии. Юбилей сообщества 7-8 апреля. У кого есть возможность, берите билеты прямо сейчас и едьте туда. Там мы покажем всю глубину происходящего. То есть там 8 часов контента, растянутых на 2 дня, и плюс нетворкинг, плюс это море, солнце, Турция, Анталия, дорогущий, красивейший отель. Позвольте себе эту маленькую радость и заодно узнаете, а что такое вообще первый этап развития, что такое второй, третий, потому что на первом этапе развития, то, чем мы заработ... сейчас вот мы с вами занимаемся, миллион, два, три, четыре, да, можно заработать, реально, я сейчас говорю под доллары, все, все реально. На втором этапе мы говорим с вами о десятках, и лучше бы знать заранее, а что у нас там ждет, и как к нему подготовиться, а про третий этап я даже сейчас вообще озвучивать не буду, потому что на третьем этапе там вообще просто абсолютно безбашенная штука, которая, ну, как мне видится, что она будет настолько востребованная, что за уши, грубо говоря, клиента не оттянешь. Также у нас есть отдельная э, профи-плюс, это бизнес-школа, где мы обучаем, э, то есть основателей сообщества, то есть э, в лице трех человек, мы делимся с вами тем опытом, который мы насобирали за 20 лет. То есть каждый из нас суммарно более 60 лет опыта э, в бизнесе. Да? И, соответственно, конечно же, мы знаем, как устроена эта система и всю глубину процессов. И поэтому есть отдельная школа, где мы с вами работаем. Ну и, конечно же, у участников этой школы у них отдельное преимущество, что они могут... Э, до 20 уровней профитировать на маркетплейсе, мы проводим мероприятия по всему миру, это, это, это Россия, это Украина, это Казахстан, это Кипр был, это Турция много раз, это в разного рода форумы, ведь только онлайн маловато, нам нужно с вами время от времени ну, хотя бы раз в квартал встречаться, вот поэтому мы проводим разного рода форумы. И вот следующий форум, в частности, это юбилей будет нашего сообщества в Турции. И там, конечно же, мы кое-что предоставим, что еще люди не ждали. 7-8 апреля это реально будет вселенский нетворкинг, нет это будет. Очень хорошие, модные, стильные подарочки для VIP-участников. Кстати, vip по-моему, уже VIP доступа нету, больше уже закончились билеты, да? Но тем не менее. Потом планетарное шоу, ну и, конечно же, вечеринка, То есть это все. Снизу вы можете обратить внимание, то есть easybusy-event.com, то есть там вы можете зарезировать себе билет и поступить. На этом моя презентация закончилась. Я хочу лишь вам... В заключении пожелать всего самого хорошего, независимо от того, вместе мы будем с вами делать что-то или не вместе. Мы занимаемся созидательным процессом, мы любим то, что мы делаем, мы видим результаты наших партнеров, а это а уже отталкиваясь от отзывов, мы можем понимать, что то, что мы делаем, это многим нужно. Было бы, конечно, круто, если бы это и вам подошло. Я с радостью приглашаю вас в этот мир, где, вы, где мы с вами совместно сможем сделать что-то такое полезное чтобы после нас что-то тоже осталось, чтобы наши дети могли сказать, что это были наши родители. Все, родители, большое спасибо, друзья. Я лишь в заключение хочу напомнить, что завтра у нас пройдет воркшоп. Сегодня это я вам прогнался быстренько по заголовкам. То есть вы сами видите, насколько большое у нас направление. У нас только по коду, если считать, это более 1 миллиона 400 тысяч строк кода. То есть это, это не просто там какое-то желание создать что-то. Это уже что-то огромное настолько, что самому порой не верится, как мы за полтора года, там, грубо говоря, столько всего наделали. В общем, сейчас полностью готовая платформа, полностью готовая система, несколько продуктов, которые вы можете сразу же использовать и построить на этом бизнес, полностью готовая партнерская программа, pay-in, pay-out, вводы, выводы, смысле по деньгам, все готово. Это для нас с вами создано, и я желаю вам всего самого хорошего, и до встречи, конечно же с теми, кому нравится подобное направление, и до встречи с вами завтра. Ну, а те, кому, может быть, не, не откликнулось, большое спасибо за ваше внимание, и особенно если вы досмотрели до конца. Я желаю вам найти именно ваше направление, любимое, и желаю вам успехов в нем. Все, до скорых встреч, всем пока.